продолжить играть в это, вот такую игру про смешариков. так куда куда курсор летел в ней этот крош должен убегать от э, няни я, вот я я в нее уже играл вы должны были об, вы обязаны посмотреть то видео и чтобы было и чтобы не было скучно я к чё-нибудь включу смешное Не, не это, это, это слишком жесткая шутка сейчас была. Давайте вообще без музыки. Пим, давай просыпайся. Что у него с голосом? Куда, куда кадры в секунду вообще делись? Я помню, когда-то играл в эту, в эту игру, она за мной. Нет, э а, Э, куда? Когда-то в эту игру играл. Тут были кадры в секунду нормальные, не Но такие бешеные. Вот здесь надо продержаться, пока у нее не кончится батарея. Ай, ай. Я не понимаю, кто, им, кто этому роботу интеллект делал, но явно какой-то злой человек э. Когда он доходит обратно до этого до домика, то он должен туда вернуться Или он должен был вернуться туда же, откуда я пришел, я не знал. Как она могла так быстро кончиться? Наверное, там батарейку наверное, сделали из этого. Китайцы, китайцы ее делали. И сейчас у меня ощущение, будто сейчас... Сейчас у меня четкое ощущение, будто просто перевернули карту. И она получилась другая. Э. Так, я решил немного выключить этот бесячий звук, а его нельзя слушать. Сейчас как в, в том в самый первый, в самом первом видео про эту игру будет. Чуть не догнали, вебом. Я, когда я писал то видео, то я забыл добавить, точнее забыл убрать это расширение при загрузке файла. И так получилось. А еще крош только что съел около ста морожен. И ему нормальное. Естественно, а откуда они эту еду берут? Нет, ч, ч Батарейка. Хочу. Совпадение. Не думаю. Спит что ли? Это. Ой, а теперь. Почему он так быстро бегать начал? Флэш обстал. Увернулся. Увернулся от Нет, не... Ща... Нет, я сейчас не вернусь и будет плохо. Вообще, тяни, я вообще давно не, не, не, в, не играл Не играл в эту игру И забыл Эй, меня сейчас догонят, Э. Не, нет, это этот робот тупой. Батарейка. Э, когда, когда включал снова запись, то я, я, я что-то забыл управлять. А как какать? Как какать? Вернул за это вот, домой Мы запомним тебя молодым Вот как этот джурджико и просил вот Сейчас его поймают, вот, вот, видишь, его поймали, видишь? Видишь? Он, у него заглючили ноги. Я тебя, я тебя затрону. Почему он в тупик выбежал? У него он.. Он видит этот ежик, он сверху видит? Или как? От, откуда он взялся, его же поймали? Я, а так сказать, взрослый. Вот сейчас у нее кончится батарейка и все. Батарейка. уже слабый за то, что орал. Надо сказать, взрослый. Ой, и произошел, кажется, произошел троллинг. Этого ежа поймали. Ку -ку -ку, не, по не повезло. Пац пацану не повезло, не фартануло. Кончился. Эй, Железное Чучело, не хочешь обо мне позаботиться? Так, Может а, а, а, а, прямо из самолета вышел? Че? У него что, задание конфеты собрать отсюда? А, теперь понятно, че. Ой Светые, их нужно рационально использовать. Э, куда, куда, куда ты пошел? Ч ⁇ -то свое мороженое. Конф... Еще и свалил. Умразь. Ой. Я помню, как этот уровень не мог пройти никогда. Хотя я его когда-то прошел, он перешел на пятый уровень. Где уже яблоки? Ой. А эти торты, они будут на шестом уровне. Интересно, а сам микрофон он ловит игру. И и звуки из динамика. Ой, кажется, карцу у меня кончилось что-то. Ой, стойте, я сейчас прикольчик один сделаю. Сма смотрите.